В перманентном мире самый главный итог – мужчины. И мы очень рады, что в нашем учебном центре проходит обучение молодой талантливый человек, у которого прекрасное будущее мастера перманентного макияжа. Перманентный макияж, сделанный мужчиной, точно не расстроит ни одного мужчину и мне кажется, что многие женщины будут прислушиваться к моему мнению. В принципе, поэтому я пошел в эту сферу, я люблю помогать людям. Курт длился 6 дней, но за эти шесть дней Ирина показала мне очень много, она показала мне несколько техник, техник, применимых на разные зоны. И что я могу сказать, это то, что Ирина очень профессиональный тренер и объясняет все доходчиво и просто.